Хамовники. Первое место среди самых дорогих районов столицы. Средняя стоимость квадратного метра 740 тысяч рублей. Ближе всех к Кремлю живет Андрей Малахов. У него квартира на Остоженке с видом на легендарные красно-кирпичные стены. В клубном доме на Смоленском бульваре можно столкнуться в лифте с Иваном Ургантом, Ксенией Собчак и Никитой Михалковым. В престижном ЖК «Золотые ключи» выбрали себе квартиры Гарик Мартиросян, Тимати владимир пресняков елена воробей и дана борисова тверской район самая модная и богатая улица москвы где дорогущая шампанское льется рекой еще с 18 века с числа знаменитых обитателей тверского района отметим Кристину арбакайте недалеко от нее живет коллега ее мамы валерий леонтьев ренату литвинову она выбрала уютный и тихий трехпрудный переулок если тебе интересна данная тема ты можешь посмотреть видео полностью на моем youtube канале егор еремеев